«Мне нужно было лезть в это. Кем ты был раньше, неважно. Теперь ты никто». Ну все, дрянь. Я видел, как ты водишь. Это высший класс. Ники дала мне твой номер и сказала, что тебе нужны люди. Если это так, ищи меня в форте с Дайнер. Ты все-таки пришел. Слушай, я знаю, ты хочешь вернуть себе имя, и я могу тебе помочь. Ты должен помнить ту ночь, когда ты свалил. Тогда случилось что-то странное. Я там тоже был. Я приехал проверить, как идут дела. Все говорили только о тебе. Потом налетели... За Выезд из аллеи был пуст. Он выпустил тебя и перекрыл выезд. И тут я просек, что у того парня на поясе был жетон. В общем, это был коп штатском, а тебя просто кинули. Вот так, черт за Вообще, я этих гадов за милю чую. И не только чую, но и при случае готов помешать им. меня не разочаровал. Это достойно награды. Встречаемся у старого суда. Сыщик разгадал загадку века. Ты ведь не можешь уйти по-хорошему, правда? Мы получили кучу денег, ты сохранил лицо, что тебе еще нужно? Но нет. Все зашло немного дальше, чем я рассчитывал. И настал час расплаты. Мистер Краул? Да ну. Я не дал тебе денег в прошлый раз. чего ты взял, что сейчас будет иначе? Или ты действительно думал, что я просто так отмажу тебя от того лоха? А потом буду сидеть и смотреть, как ты резвишься в моем городе. Ха -ха -ха -ха. Твоя главная проблема – жадность. Пусть это будет тебе уроком. Эта территория моя, а тебе пора исчезнуть. Я кросс. Гони его тачку ко мне. Игра окончена. Я просто коп, которому хорошо платят. Можешь убедиться... Слушай, мне надо сказать тебе кое-что важное. Так вот, ребята из твоей команды видели, как ты уезжал. И они говорят совсем не то, что Дариус. И главное, их истории прекрасно дополняют друг друга. Кто-то подкупил копов. Кто-то устроил твой побег. Кто-то подменил сумку. Теперь я знаю, кто это был. Дариус обожает играть людьми, но кое о чем он не знает. По условиям сделки с Кроссом мы будем ездить вместе. Так что... Не только у тебя есть старые счеты. А теперь... Поехали! У нас еще есть работа.